Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для львов на вторую половину октября две тысячи двадцать первого года. Под колодой, под колодой у нас король, о, рыцарь кубков, замечательно, очень романтическая карта, это молодой человек или молодая дама, элемент воды, раки, рыбы, скорпионы, либо любой влюбленный, молодой человек или молодая женщина, протягивающий вам вот эту чашу любви. То есть признание в любви. Кто-то кому-то сделает предложение руки и сердце, может быть. Кого-то будут звать на свидание. Но ну, замечательно. Вы знаете, рыцарь кубков не обязательно должен быть человеком элемента воды. Это может быть любой влюбленный вот мужчина или женщина, молодая женщина. Давайте посмотрим. Кстати, если любовь не ваша тема, то это может быть просто какое-то очень приятное предложение поступить вам. Какая-то хорошая новость, приятная новость, что-то такое позитивное войти в вашу жизнь. Тема двух последних недель октября для вас – карта умеренности. Предпоследняя неделя – и у нас королева мечей, рыцарь посохов, карта отшельника и король мечей. Король и королева – пара. Последняя неделя – и у нас семерка пентаклей, карта смерти, карта шута. И двойка мечей. Ну что ж, тема, тема умеренности в первую очередь это терпение то есть придется потерпеть, быть терпеливыми в этот период. Ну, еще и карта умеренности во всем: в еде, в напитках, в тратах своих эмоционально тоже надо себя как-то контролировать, а еще карта, знаете, она такая философская, она по-английски называется temperance от латинского слова темперара, то есть смешивать, и говорит о том, что хороший коктейль, он это смесь правильных правильных ингредиентов, правильной порции выбранных, так и наша жизнь. То есть у нас наша жизнь многогранна, в ней есть все и развлечения, и дети, и ответственность, и работа, и друзья, и отдых. Но все должно быть и все должно быть представлено в нашей жизни, то есть полный комплект. Но все должно быть в правильной пропорции. Вот тогда будет вот эта вот э, умеренность, вот это вот темперара. Правильное соединение всего, правильный коктейль жизненный. <свист> Ваши первые две карты. Ну, давайте так вот. Король и королева. Король и королева – элемента воздуха. Это весы, близнецы, водолеи, люди воздушной стихии, люди, которые обычно кажутся холодными. Это я женщин называю снежной королевой. Но тут, значит, снежный король получается. Люди, может быть, даже какого-то интеллектуального труда, если это, например, не воздушная стихия, то может описывать человека определенного вот интеллектуального труда. Например, это может быть судья или адвокат, это может быть хирург, что мужчина, что женщина, дантист, то есть острыми предметами. Для мужчин это может быть служащий в военных войсках или в полиции, может быть. Либо люди, вот специалисты в какой-то области, может быть, преподают в университете, профессор, что-то вот вон, или специалисты, специалисты узкой специализации какой-то, которые знают все. Люди обычно любящие справедливость, любящие добраться до сути дела всегда вот этим мечом. Они любят как бы разбить любой Гордеев узел, то есть добраться до сути всего, ковыряться в мелочах вот это умственные такие игры кто эти люди для вас какая-то пара может быть может быть ваши родители может быть это Например, друг и подруга ваши может быть, это, может быть, люди, на которых вы работаете, может быть, в бизнесе, в работе вашей вы связаны с этими людьми, какая-то пара. Но люди будут очень, как бы, значительны для вас. Кто, для тех, кто какие-то юридические вопросы решает, то тут может быть судья и адвокат. Я начну с карты отшельника, потом мы поговорим про рыцаря посохов. Карта отшельника, кстати, она такая тоже, э, человек-мудрец, человек карты мудреца Старший Аркан представляет знак Зодиака Деву, кто-то из Дев для вас, может быть, будет значительно в этот период. Но она, я думаю, что что-то связанное с этой парой вам нужно обдумать, не торопиться. Если вы принимаете какие-то решения, я думаю, что может быть что-то связанное с работой, потому что рыцарь посохов, посохи это работа, карьера, бизнес, продвижение, какие-то проекты, может быть, вам предложат какой-то проект. И вы связаны с двумя людьми, будете. Подумайте хорошенько, обдумайте все, посвятите вот этим фонарикам фонар... душе у себя все ли как бы ложится у вас правильно на душу, на сердце. Вот это вот не торопитесь, потому что отшельник он очень медленно. Помните. Терпение, вот карта умеренности у вас, также и тут карта отшельника говорит, что не торопись, обдумай все хорошенько, прежде чем. А звать, может быть, будут либо в проект, либо в бизнес, либо еще что-то, очень активно, потому что рыцарь посохов – это движение вперед, это энергия. Давай, давай, давай, давай, ну что, когда, чего? А вы не торопитесь, и вот помните об этом. Последняя неделя. Э, серьезные изменения у кого-то могут произойти. Карта смерти. Старший аркан представляет знак зодиака Скорпионов. Это что-то может э, завершиться в вашей жизни. Но тут же рядом с этой картой у нас замечательная карта сбора урожая. То есть я собрал, может быть, вы очень активно вкладывали свою работу, очень активно вкладывали свой бизнес, свое, свое развитие своего бизнеса, свое дело в какое-то. У вас неплохие доходы, но все может поменяться. Вы можете уйти или... Я думаю, что вы сами можете уйти, потому что карта смена, смена статуса. Может быть, вы работали в офисе где-то, а теперь решили заняться своим бизнесом. Все-таки уговорят вас вот эти вот... Это, кстати, юридические какие-то вопросы можно подписать, юридический вопрос со стороны вот королевы мечей, короля мечей. Вы можете уйти с работы, поменять свой статус и начать все с нуля. Вот эта карта шута. Принять вот это важное решение со страхом, с переживаниями, но принять это решение и кинуться, как в омут головой, в свою следующую следующую главу вашей жизни это карта шута я еще плохо понимаю все но э, надо, я хочу это делать, я буду это делать и вот так вот как шут с нуля начать, авантюризм это наглость даже какая-то по-детски вот такая вот, вот э, не бояться ничего и двигаться вперед, что-то вот э, так может. но решение вам конечно тяжело дастся Карта смерти, может быть, закроется что-то, ваш офис закроется, или вы сами уйдете и как бы... Карта смерти, знаете, как когда у нас что-то отмирает, но на его смену приходит что-то новое, трансформация. Вы поменяетесь, сами поменяетесь. Может, сменится ваш титул. Вы как человек изменитесь. У вас появятся совершенно другие, может быть, ценности или еще что-то. И вы, вы, может быть, свободу будете больше ценить, чем вот эти вот деньги, заработки. Потому что вот карта шута, свободы, смелости, храбрости, по-детски быть свободным. Вот так вот. Давайте посмотрим, что добавят карты Ленорман к этому раскладу. Так, ваша первая карта – карта маски. Карта птицы карта «Время». Но со временем кто-то из вас, когда придет время, вот, когда надо, тогда вы и узнаете, что кто-то рядом с вами носит маску и распространяет сплетни о вас. И даже добавлять не буду ничего, потому что все вот так очень логично. Или, может быть, вы сами носите маску и сплетничаете. Ну, вряд ли. Пришло время, может быть, поменять свою вот эту вот позицию. Оракул мудрости, Ух ты. вы знаете, очень-очень созвучно с этой картой, вот это вот, вы, еще половина вас в новом мире, а еще задняя часть еще в прошлом, то есть, может быть, вы подали заявление на уход, вы, а уже головой вы там, в новом месте. А тут еще вот отрабатываете какие-то дни, вы еще вот только ваш хвост остался в прошлом, но уже головой, мыслями везде вы уже впереди. То есть пока между мирами вы. Оракул эзотерический для львов. – это э, головная, наша главная самая э, чакра, чакра головы. Ну, э, не зря вам выпала карта мыслителя, обдумайте э, все, не торопитесь никуда. И не зря тоже у вас двойка мечей, это когда человек... С трудом ему дается, он боится, он принимает серьезное решение, он все свои мысли, все свои чувства он призывает для того, чтобы помочь ему принять это решение. И поэтому, я думаю, вам и выпала карта вот чакра головы, главная чакра. Ну что ж, мои дорогие, очень такой познавательный получился расклад. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь и до новых встреч. До свидания.